Вы знаете, что объединяет Юди Пая и Мистера Биста? Да, у них огромное количество подписчиков в Ютубе, у Пьюди Пая больше 100 миллионов, Мистер Бист больше 50 миллионов. Но самое интересное у них то, что они долго достигали этих результатов. Например, Пьюди Пай снял 100 видео и получил меньше 300 подписчиков. мистер бист больше полтора года снимал контент чтобы получить первую тысячу подписчиков самое важное терпение возьми камеру начни снимать прямо сейчас и не жди быстрых результатов когда ты снимаешь много контента ты улучшаешь качество день за днем иногда ты даже этого не чувствуешь и при этом нащупываешь что аудитория хочет знать